Здравствуйте, Наталья! По Вашей просьбе сделала для вас расклад на 2016 год и сейчас готова трактовать первую его часть по сферам жизни. Давайте посмотрим на первую триаду этого расклада. Мы видим 16 карту Звезды, шестую карту Тучи и 19-ю карту Башня. Первая карта этой триады описывает тон и фон всего расклада, направление предстоящего года. Мы видим, что это карта звезды. Она говорит о том, что вы будете очень много мечтать, строить очень много планов. Вообще, звезд много и событий в этом году тоже будет много. Еще эта карта говорит, что небо будет к вам благосклонно и будет исполнять все ваши желания. Очень хорошая карта. Теперь давайте посмотрим на две других карты. Это шестая карта «Тучи» и девятнадцатая карта «Башня». Эти две карты описывают состояние ваше, ваши самоощущение в ближайшем году. Шестая карта «Тучи» говорит, что вы, вы будете находиться в неясности и неопределенности. Многие ситуации будут вам непонятны. Вы будете метаться из стороны в сторону, не знать, что делать. Будет много радостных моментов, но много будет и огорчающих моментов. Вот как солнышко выходит из-за тучи снова за него заходит. Вот так и этот год будет для вас. Девятнадцатая карта башня, я думаю, в данном случае говорит о вашем одиночестве. Все-таки в этом году вам будет довольно одиноко. Давайте посмотрим теперь на вторую триадку. Здесь мы видим четвертую карту дом, десятую карту коса и четырнадцатую карту леса. Эта триада рассказывает обо всем материальном, в том числе о деньгах, о бизнесе, а также о всевозможных тратах и прибылях. Что можно сказать по этой триаде? Мы видим четвертую карту дом. Дом это... Дом, ваша семья. И что же произойдет в этом доме? Мы видим карту коса. Что-то отрежется, обрубится. Да? Вот так внезапно все произойдет. И это будет какой-то обман. То есть я бы сказала, что у вас в семье произойдет какой-то обман с деньгами. Что-то вы будете не понимать не знать, что-то от вас будут скрывать в плане денег. У меня есть еще один вариант трактовки этой триады. Так как это касается дома, и коса что-то отрезает, подрезает, то можно сказать, что в доме что-то будет разрушено, поломано. Алиса очень часто говорит о ремонте. То есть, возможно, что вы в доме затеете просто ремонт и придется потратить очень много денег. Так как этот у нас говорит о тратах, а лиса очень часто говорит о ремонте. Тем более, выпала карта «Дом». Вот будьте осторожны в этом плане. Следующая триада рассказывает о вашем близком окружении. Это ваши родные, близкие, Друзья, с которыми вы очень плотно общаетесь. И здесь мы видим вторую карту развилка, вторую карту клевер и третью карту корабль. Развилка это всегда двойственность. То есть я бы сказала, что в вашем окружении есть как хорошие люди, так и плохие. И поэтому нужно к этому окружению присмотреться. Также развилка говорит о дорогах. То есть, возможно, вы будете очень много в дороге находиться, путешествовать. И также развилка еще может означать выбор. Я бы сказала, что вам придется из ваших друзей выбирать, да, с кем дружить, от кого отказаться. И здесь мы видим карту Корабль, которая очень часто говорит о расставании. То есть, вы Сделайте свой выбор, не общаться с кем-то из своих друзей и расстанетесь с ними. Следующая триадка, это у нас уже четвертая, говорит о вашей семье. Здесь мы видим 21-ю карту «Гора», 27-ю карту «Письмо» и 36-ю карту «Крест». Гора однозначно говорит о каких-то проблемах и трудностях в вашей семье. С чем они будут связаны? Идет карта письмо. Они будут связаны с какими-то бумагами и документами, эти трудности. И последняя карта крест говорит о том, что для вас это все будет очень трудно, очень много испытаний придется преодолеть. Возможно, это для вас будет каким-то жизненным уроком. И вот как крест... Человек на себе несет, да, говорят, нести свой крест. Все-таки вам придется это все преодолеть. Как говорится, что мы не можем преодолеть, человеку посылаются испытания только те, которые он в силах перенести. И я желаю вам справиться с этими жизненными испытаниями. Теперь давайте смотреть дальше. Шестая тряпка рассказывает о творчестве человека. Здесь мы видим 35-ю карту Якорь, 32-ю карту Луна и 31-ю карту Солнца. Якорь говорит о том, что это стабильность. Да? У вас есть какое-то занятие, возможно, хобби, которым вы стабильно занимаетесь. И причем уже давно. Якорь это прямо вот закоренение. И Луна говорит о том, что вы очень эмоционально к этому относитесь, прямо зависли на этом хобби, эмоции вас переполняют, вам это очень нравится. И Солнце говорит о том, что в творчестве вы будете в своем успешны, вам это будет приносить радость, удовольствие и все будет хорошо на этот счет. Следующая шестая триада. Говорит о работе, карьере, вас, карту ключ 33 и 25 карту кольцо. Это говорит о том, что вы больше всего в этом году будете заняты своей работой. Больше всего времени будете уделять этому и больше всего событий произойдет в этой сфере жизни. В работе я вам скажу, что будет все прекрасно. Вам будут даны очень хорошие возможности, которые вы возьмете и сумеете ими воспользоваться. Кольцо говорит о партнерстве таком хорошем. Возможно, на работе будут какие-то партнеры, окружения. В общем, с работой будет все хорошо. Переходим к следующей триаде. Седьмая триада – это у нас триада любовных отношений. И здесь мы видим одиннадцатую карту метла, двадцатую карту сад и двадцать четвертую карту сердца. Карта метла говорит о том, что будет очень много конфликтов и споров в вашей любовной сфере. Да? И карта сад говорит, что все отношения, которые у вас будут, они будут несерьезные. И будут носить больше такой развлекательный характер. И карта сердца говорит, что будет очень много эмоций. Возможно, даже любовь. Но мы видим по этой трядке, что это все будет несерьезно. Серьезных отношений не будет. Дальше смотрим. Восьмую триаду. Восьмая триада предупреждает об опасностях каких-то и еще может говорить о интимной жизни. Здесь мы видим восемнадцатую карту собака, пятую карту дерева и тридцать четвертую карту рыбы. Собака это какой-то ваш друг, да? с которым у вас, возможно, отношения будут очень хорошо расти и развиваться, об этом говорит карта дерева, и даже перерасти в некие такие глубокие чувства. Здесь мы видим рыбок. Вот с этим другом возможны у вас интимные отношения. Теперь давайте посмотрим следующую, девятую триаду, которая говорит о мировоззрении человека. Здесь мы видим 28-ю карту мужчина, двенадцатую карту совы или птицы, и 13 карту ребенок. Здесь я бы сказала, что у вас появится какой-то наставник какой-то деятельности, либо же ваш покровитель, учитель. Вы поначалу будете сомневаться, суетиться, не решаться его слушать. Но в итоге. Это что-то новое вас увлечет, и таким образом вы будете расширять свое мировоззрение. Возможно, что такое мировоззрение? Возможно, вас заинтересует какая-то деятельность, какое-то учение. Вот некоторые в Бога начинают верить. Ну вот что-то такое, что будет расширять ваш кругозор. Теперь давайте посмотрим следующую тряпку. Это у нас уже десятая я триада. И десятая триада это успехи в приходящем году. Здесь мы можем увидеть наиболее значимые успехи, удачи, все, что будет помогать человеку, и все, что будет ему на руку. Здесь мы видим карту книга, 26-ю карту, 9-ю карту букет и 17-ю карту аисты. Книга говорит, возможно, о каком-то вашем обучении. Я бы связала эту триаду с предыдущей, да? где мы видели мужчину, который будет вас чему-то обучать. И видим карту букет. Это значит, что вы будете радоваться, вам это будет приносить удовольствие. И карта Айс говорит, что будет что-то новое в вашей жизни, изменения будут в положительную сторону. В общем, с успехами все у вас будет хорошо. И смотрим следующую триаду, одиннадцатую. Это прочие связи человека. Здесь отображаются всякие связи, которые не касаются родни и близкого окружения. Это какие-то случайные знакомства, приятели, встречи. И здесь что мы видим? 15-ю карту медведь, 30-ю карту лилии и седьмую карту змея. Я бы сказала, что случае, будет у вас случайная встреча, да, знакомство с каким-то мужчиной, который у нас выражен вот картой медведь. Мужчина этот будет, возможно, при власти, какой-то влиятельный человек, либо же военнослужащий или человек при форме, или будет работать в каком-то государственном учреждении. В общем, такой покровительственный мужчина будет. Дальше мы видим карту Лилии. У вас с ним будет, скорее всего, сексуальная связь. С этим мужчиной будут отношения. И третья карта – это змея. Я бы сказала, что, скорее всего, мужчина будет женат. И вот эта змея – это вот его женщина. Ею она выражается. И змея это ваш враг. Будьте, пожалуйста, осторожны. И последняя двенадцатая триада – это все тайное. Здесь может быть такие моменты, которые человек даже не знает и не предполагает. Могут быть какие-то неожиданности, внезапности. Все враги, тайны, мистика, негатив могут здесь обыгрываться. Все непонятное. Также здесь могут обыгрываться кармические вопросы. Итак, давайте посмотрим. Здесь у нас выпала первая карта всадник, восьмая карта груб и 23 третья карта крысы. То, что вы не предполагаете, я бы сказала, какой-то, возможно, поклонник у вас будет, да? Молодой мужчина до 35 лет. Вы будете, возможно, скрывать связь с ним. И карта гроб говорит об окончании чего-либо, что-то в вашей жизни закончится. А карта крысы также говорит о разрухе чего-либо. Вот гроб и крысы, я бы сказала, что возможно со здоровьем будет что-то не в порядке. На этом первая часть расклада окончена. Вторую сделаю чуть позже, там будет расклад тот же, только будет переложен в другом порядке и будет по месяцам там январь, февраль, март и так далее. Если будут вопросы, спрашивайте. Жду от вас обратной связи.